Всем привет! Студия студии я, Анна Глазунова. В эфире я расскажу вам о самых актуальных новостях студенческой жизни. Итак, начинаем наш выпуск. Уровень подготовки иностранных языков в Институте международных отношений истории востоковедения КФУ стремительно растет. Хлебниковский фестиваль «Ладомир» объединил известных поэтов города России. В КФУ стартовал ежегодный фестиваль Рашен PR Week 2017. В ближайшее время в Институте международных отношений истории востоковедения КФУ будет стремительно повышаться уровень подготовки иностранных языков и практика реализации сетевой магистратуры. С чем связаны новые перемены, выясняла Аделя Шамилова.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 направления расстроения алкоголистики. На первом курсе от 10 до 40 дисциплин, в иностранных языках мы изучаем. Этот, этот процент увеличивается в третьем и четвертом курсе и составляет уже 60-80% всех дисциплин.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 она реализуется совместно с Северо-Актическим федеральным университетом, Новосибирским госуниверситетом, Умским федеральный и Немецким культурным центром имени ГЮТЭ. Может ли КФУ предоставить возможность подготовки блестящего специалиста?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 В Музее истории Казанского федерального университета дан старт очередному, уже шестому по счету, Хлебниковскому фестивалю «Ладомир». За все время в нем приняли участие более ста известных поэтов России, ближнего и дальнего зарубежья.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 Господь слепил тебя в первый раз, а я Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетяров, Универньюз. 19 апреля в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального состоялся творческий вечер-портрет, посвященный году Николая Лобачевского в КФУ. Что же связывает геологию и математику, ты узнаешь в нашем следующем сюжете.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 Голод, холод, а в глазах страх за себя, за семью, за родину. Такой помнят Великую Отечественную войну наши бабушки, дедушки и прадеды. А поиски без вести, пробавших солдат, продолжаются до сих пор. Именно этим занимается поисковый отряд «Снежный десант» Казанского федерального. О том, куда они отправятся на этот раз, выясняла наша съемочная группа.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 20 апреля в КФУ стартовал интерактивный форум общественных коммуникаций Russian PR Week. Настоящие гуры коммуникации расскажут участникам форума студентам о рекламе и пиар. О том, как прошло открытие форума, пиарщиков ты узнаешь в сюжете. Диана Шиловой.